На площадке IT-лицея Казанского университета прошел региональный этап Всероссийской Олимпиады школьников по математике. Среди 360 участников, приехавших из разных уголков республики, 32 – представители IT-лицея. Какие возможности дарит победа в Олимпиаде, смотрите далее. Бутылка воды и плитка шоколада с таким запасом школьники остаются один на один с математическими задачами на ближайшие 4 часа. Все работы зашифрованы, телефоны сданы, а волонтеры следят за наличием шпаргалок. В этой честной интеллектуальной борьбе школьники сражаются за первое место и заветный приз. Дальше по определенной квоте, когда уже вся Россия э, напишет Олимпиаду и будут известны результаты, кого-то пригласят на заключительный этап Олимпиады. Что это дает, знает каждый олимпиадник. Победы да, на заключительном этапе – это гарантированное место в лучших вузах страны. Ну и, конечно, и Казанский федеральный университет очень заинтересован в том, чтобы лучшие ребята, да, которые участвовали, побеждали на Олимпиаде, приходили и учились у нас. 60 экспертов в области математики станут проверять молодые умы, лучших школьников со всего Татарстана, победителей школьных и муниципальных этапов. Среди участников не только старшеклассники и учащиеся средних классов, но и маленькие гении. Я со второго класса начал опережать математику на три года, и уже сейчас у меня много хороших преподавателей, которые мне помогают, и мне уже программа своего класса неинтересна. Я решил попробовать Олимпиады. Я хочу попасть на международный уровень и поступить в какой-нибудь очень хороший университет. Традиция математического образования в республике очень серьезна. И по словам директора IT-лицея Ильдара Мухаметова, важную роль в ней играет Казанский университет. Вот, ну, в сравнении с, с другими регионами, я думаю, что вот... Этот колоссальный потенциал, который мы имеем здесь, в республике, он дает вот эти плоды. И мы поэтому на фоне других регионов Российской Федерации очень хорошо выглядим и ежегодно достигаем очень хороших, высоких результатов на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. Ну и на международных Олимпиадах тоже побеждаем. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз.